Здравствуйте! Перед вами набор из шести фарфоровых косушек в традиционном стиле пахта. Они прекрасно подойдут для лагмана, шурпы и других первых блюд, а также салата. В советское время хлопок стал символом Узбекистана. Появились керамические изделия с изображением хлопка, что в переводе с узбекского языка означает «пахта». С тех пор орнамент хлопка на посуде узнаваем во всем мире. Узоры, похожие на листья, выводятся тонкой кистью. Фон заливается темно-синим кобальтом, что создает впечатление, как будто рисунок возникает из вот глубинного озера. Контур рисунка очерчен золотой каймой, что придает ощущение праздничности. Благодаря данному набору вы дополните на свой стол восточный колорит и удивите гостей его изысканностью.